Для того, чтобы начать работу в системе 1С-задачник, необходимо авторизоваться на корпоративном портале «Вместе» под своей учетной записи. Логин и пароль учетной записи вам приходил на номер телефона при устройстве на работу. По той же самой учетной записи осуществляется вход на рабочий компьютер. На портале «Вместе» выбираем пункт сервиса. Откроется новая панель, у которой сверху есть меню. В данном меню нужно выбрать пункт «Финансы», далее «1С-задачник». В разделе 1С-задачника можете ознакомиться с инструкциями по использованию сервиса 1С-задачник. Вверху данного окна есть кнопка «Перейти к работе с сервисами 1С-задачник». При нажатии данной кнопки произойдет вход в систему.